Всем привет! Хочу вам показать свою еще одну новинку. Это Спотифилон Сенсация. Я его приобрела уже, ну, наверное, недели три назад. Он у меня уже за это время, как я его приобрела, успел даже выпустить листик, видите, лист новый. Я его не пересаживала и хочу сейчас вот перевалить его в горшочек, потому что, смотрю, там корешочки хорошие. И он, в принципе, у меня дома уже адаптировался. То есть можно его перевалить. Ну вот, смотрите, он раскручивает такой листочек уже молодой, хороший. В общем, потянула меня на спотифилумы, как я и сказала. И у меня вообще в этом году прям хорошее пополнение. Так как я купила спатифилум Пикасо домино и у меня еще два было и вот сейчас сенсация Ну сенсацию конечно я хотела очень нравится мне это растение очень декоративный вид имеет такие большие листья и у них так ярко выражено вот это вот как гофрированный такой листочек и цветет он огромными просто огромными цветами но я сейчас не буду совсем останавливаться долго на уходе, так как у меня совсем недавно было видео по, именно по уходу за спатифиумом. И если кому-то интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Там все-все-все подробно у меня я прям рассказывала. Такие крупные листья. Но это еще не самый крупный размер. То есть, это все равно еще отделение, как бы более мелкое, это как бы детка получается. То есть, у него очень огромные листья. Ну, сейчас я перевалю его в другой горшочек, я ему приготовила горшок, но он совсем чуть-чуть побольше, чем он сидит, вот эта вот, пятилитровка обрезанная, просто здесь бутылка. Вот, посажу его. Я уже на дно керамзит положила. То есть у меня киранзитовый это получается. У горшочка, соответственно, есть дренажное отверстие. Это нужно обязательно, чтобы корешочкам влага не застаивалась, общем, внизу. Нужно обязательно дренажное отверстие. И сейчас по ходу я вам расскажу, какой я грунт приготовила. Ну, вот такой грунт я ему приготовила. Он довольно такие рыхлый, питательный. Ну, у меня здесь идет немного универсального грунта обычного. Ну, такого хорошего, конечно, желательно. Немного кокосового субстрата. Немножко совсем кора. Ну, она такая очень мелкая. Древесный уголь. Положилась сюда щепотку удобрения «Осмокотпром» длительного действия. Я использую удобрение Про. Pro. Ну, мне нравится это удобрение. Я, в принципе, добавляю его в, во многие растения. То есть оно постепенно растворяется и растения получают ну, достаточно витамин, какие ему нужны. И меня часто спрашивают в комментариях. Вот, допустим, если я вот, добавляю его в грунт, а поливаю ли я потом еще удобрением? Я поливаю, но развожу немного поменьше дозировку и все равно поливаю. Так как осмокот, он же все равно выделяется, он прямо не сразу выделяется по чуть-чуть. И получается, в принципе, хорошо. Я просто по растениям вижу, уже их понимаю. Так что ничего страшного, если не переборщить. Ну все, приступим. Так, керамзит у меня там есть. И я сейчас добавлю немного грунта. Грунт должен быть очень рыхлый, воздухопроницаемый, чтобы вода не застаивалась. В общем, как для всех ароидных растений. Спатифилм же у нас относится к ароидным. Но сейчас я его аккуратненько перевалю, чтобы не травмировать его. И пусть он уже растет у меня в этом горшочке. Ну, вот он прям вообще, знаете, не идет никак. Придется разрезать, потому что я боюсь, что у него вот эти нижние корешочки там, они просто как, знаете, переросли что ли. Конечно, грунт я старый не буду убирать. Я его просто аккуратненько сейчас все вот поставлю. Лечь. Ну вот я его вытащила, корешочки хорошие все, просто я грунт убирать не буду, грунт здесь тоже хороший, здесь и кокосовое есть, и перлит, кстати, еще забыла, я в грунт обязательно перлит добавила, в общем, я его просто аккуратно сейчас, заглублять тоже шейку не буду, вот как он рос, вот я просто вот добавлю сейчас по бокам грунт и все, здесь как раз вот в принципе вот. Два пальца. Горшок, ну не новый, как вы видите, я просто купила специально горшок и промахнулась размером. И купила больше. Ну, а больше садить как-то вот, все равно страшновато, сильно большой горшок, это не, не, даже не рекомендуют. И пришлось отобрать горшок у фикуса, а фикуса пересадила в побольше, но он довольный. Корни, потому что у него уже разрослись, поэтому кашпо и то есть ему пересадка это только на пользу пойдет. В горшочке сразу смотрится растение по-другому. Вид такой стал более, но у меня просто там как-то немного, вроде ровно поставила по кому корней. Ничего, выровняться, Он уже разрастаться будет, так что все хорошо. Здесь все убрать, вот как он был. Здесь ничего я присыпать ему землю не буду. Это место у него должно дышать. Здесь вот корешочек тоже. Ну вот так перевалила я своего красавца но сейчас вкратце немного скажу как а, по уходу за статифилумом кто не видел предыдущего видео моего любит светлое место но не прямые солнечные лучи не любит сквозняков самое главное полив то есть не нужно заливать и не нужно сильно чтобы ком пересушивать тоже нельзя в общем нужна золотая середина Кормки. Но так как я использовала смокот, но все равно я буду его еще подкармливать раз в 14 дней удобрением для цветущих растений но доза у меня будет меньше. Теперь буду ждать от этого красавца буйного роста, красивых цветочков. И, конечно же, буду вам показывать, как он у меня развивается. Ну вот сюда я его поставила, он у меня здесь растет, здесь у него компания, здесь стоят антуриумы, тоже его родственники, тоже ароидные. Как видите, у меня здесь довольно-таки светло и меня, конечно же, получает лампа, которую мне прислали на тестирование, лампа Марс Hydro. Кому интересно, я ссылку оставлю в описании под видео,